Что здесь? Хорошие охоты. Спасибо. Вот Якутия. Ой. Так мы. Че там, я даже не успел зайти, я уже слушаю какие-то звуки. А, мы берем термометр. Рацию. И МП. Задание. Определить при... тип призрака. Это очень страшно. Сейчас, блядь, буду здесь уходить вообще далеко. Сфотографируйте призрака в режиме охоты. Отпугнуть призрака. Понятно. Здравствуйте. Шутки дом. А свет есть? Блядь, блядь, блядь, блядь, что так быстро? А бьют, так быстро? Только зашел. бьют, пиздец, пиздец, Дайте свет включить хотя бы. Можно свет включить? Пожалуйста, где-нибудь свет. Все. Блин, а надо включать этот... А, вот он, да. В смысле, ты свет выключил? Так, он здесь, в этой комнате. Ты ребенок? Ты молодой. Дай нам знак. Ну, субтитры это в игре такие, я ничего не сделаю. Дай нам знак. Ты ребенок? ребенок дай нам знак все опять 15 часа хрень и не планировал наверх подниматься я бы не хотел в таком доме жить. Такой спишь, блядь, в огромной комнате, в деревянной. А где лестница наверх? Во, здесь мало. Кое какие огромные дома нельзя сделать эту комнату и что что происходит Чи, не понимаю, где он. Чи, не понимаю тебя. Чи. О, блядь, не дыши только. Короче, из за вообще, где Пойду схожу за камеры. Он так-то плазм летает. Или что это? Дымка. Что это такое? Почему здесь, наверное, да? Вот это вот затишье мне не нравится. Отец а где свет включается? Крест упал. <свот> Отец, отключай прессу. О! Дай нам знак! Дай нам знак. Охуенно. Заебись, блядь. А, у меня датчиков никаких нет. Сейчас, подожди. Я на включить. Наверху это температурный, да. Но здесь дымка есть, значит. здесь, в этой комнате. Сейчас посмотрю, там еще тоже. Меня надо включить в воду Он на на короче, он и наверху, и внизу. Сейчас еще здесь камеру посмотрю. Поговорю с ним. Ты ребенок? Ты ребенок? Дай нам знак. Дай нам знак. Блядь, Блять, пиздец, что за хуйня? Где она? Блять, она ползла, что ли? Или что это, блядь? Говорил, Блядь, тут я знак больше не буду просить давать. В пизду, блядь. Короче, да, наверху, скорее всего. Дымка здесь. Возможно, дымка наверху есть. А тут нету дымки. Че, блядь? Какие часы? Но нет он внизу. Где дымка, там и призрак. А исчезла дымка? Или что? исчез. он блокноте расписался. И что-то нарисовано. Ой, так понимаю, Саша зашла, да? Прикольно, привет. Какие у вас у всех ники одинаковые. Да-да, держит кого-то за голову. Тихо, блядь, аккуратненько. Она по разбирается сейчас. Что там делать? Как? Я заблудился почему я вообще без света хожу Ну да когда это короче мне берется 20 подписчиков можно будет сам самому смайл здесь добавлять добавлю вам котиков Лепагаче мучи, добавлю. Я не вижу, где свет включается. Кстати, да. Хотя, что за фигня? Почему у тебя... Лицо не позитивное. Так, я хожу, короче, и ничего не делаю. И не хочу это даже что-то делать. Мне уже страшно. Короче, доказательства, <смех> что <Че> за хуйня. <смех> Блять, что в игре. Субтитры они для этого, ну хотя да, можно, подожди, я подожди сейчас. А вы слышали, мужик кряхтел? Прикол, я думал, у меня кто-то за спиной кряхтит, сосед какой-то. Субтитры. Ой, шоу, субтитрс. Сейчас посмотрим. Пиздец, ебанутая игра, ненавижу, блядь, эту игру. Почему я, блядь, не играю? Мне очень страшно играть. Дед. Какой-то... Там дед, кстати, какой-то это... Кряхтел. Это что, я, что ли, наверху там сплю? Ну-ка, пойду проверю. <с manifestation> <с24> игра называется Ghost Exile. Это новая игра. Где нужно а, поймать призрака. Определить тип призрака. То есть я... Бля, это картина, сука. Ухеть. Короче, а, нужно определить тип призрака. И изгнать его. Сейчас я другую игру начну играть. А... Стоп. А я здесь не был. А это что? Там, блядь, кресло стоит, дедовское. Пиздец. А можно свет включить опять? Пожалуйста. Можно свет? Нет, это не фосмофобия. Фосмофобия я отец уже я там нормально играю. Это новая игрушка детская оказывается. Как блядь? Так а может быть он здесь? Блядь, короче, что происходит? Блять, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Вс, я не боюсь. Не, здесь нет никого. Подождите, у меня же две улики, и блокнот еще есть. Дымка и блокнот. Где он? Это Полтергейс либо Кидзо. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Я тебе свет выключил там, нахуя? Это что? Это что? Это Скауиджи? Блядь, а что с ней делать? Нихуя себе подождите. Блять, я и загорелся, загорел, включил ее. А ты где? Блять, что, прыгай? Ты где? Лив. В Ливинг. Ливинг. Ливингрум, это что? тебе лет? Блять в пизду. Все, как выключи. Блять, все в пизду нахуй эти доски, блять. Дайте мне обратно мою камеру. Все, потом еще пообщаюсь. Блять, там еще света нет, пиздец. Гостиной это первый этаж, правильно? не пойдем надо идти я же смелый охотник за привидениями блять блять нихуя себе что это такое блять охуеть охуеть почему там так много было людей Пздец. Блядь, всё нахуй, в пизду это пиздец. Ой, блядь, соседи не придут сейчас ко мне. Я не буду что это, блядь, сходят. Ой, пиздец. Какие манекен, там много людей просто стояло, прям очень много людей. Блядь, меня эта игра не перестает удивлять. Каждый раз, каждый раз я не могу к ней привыкнуть. Фу. Так, что дальше? Блядь, еще с собой оборудование собрал, охуеть. Ты про... Это было очень страшно. Блядь, блядь. Что за хуйня? Это не дом в Якутии, он по карте был расположен, где Якути Блять! Блять, это дед или бабка? Кто это? Я сюда иду, она же только что тут была Короче, четыре, нету пять, все А что мне надо еще сделать? Следов я не вижу комната закрылась и внутри все было красно в туалете она плакала сидела наверное горячего воду отключили так блять как она тут провисает пиздец О, блядь, он-ка смотрит на Чё, блядь? Блядь, не то выкинул. А фото, фото типа под вот, книжку, да? Как ярко, как точнее громко на фотке. Фотки. И что? А что я жду вообще? Ну типа, что я жду? На улице слышишь, да? Тоже слышу. Так они получаются и меня, и призраки слышат? Давай закрою. окно. Что просить знак дать? Дай нам знак. А, в игре? Дай нам знак. Блядь. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. А доску надо фоткать? Я подосхожу. Сводку доску. Или не идти, блядь. Сука. Шп... Пиздец. Что, блядь? А, это тарелка на кускового. Так, а может он по рации мне ответит? Опять дед орёт. Это очень смешно, блядь. Помогите деду встать. Блядь, сейчас опять хуйня вылезет. по фотку че блять не надо мне ты молодой ты ребенок ты старый ты молодой Не знаю, что делать. меня второй уровень получить, чтобы изгонять начинать. Вот сейчас. Дай нам знак. Сколько тебе лет? Бля, может, пизду эту доску, но я типа я уже который раз говорю. А я не знаю. Вот этот кресло? А что, оно сломано? Или оно было сломано? Ой. А может он не был сломан? Каков твой возраст? 46. Ты злишься? Ты злой? Ты хочешь меня убить? А что мне спросить еще? Как тебя зовут? твое имя. Ты злишься? <кười> <кười> Дай нам знак. Ты злишься? Блядь, это сейчас пиздец будет какой-то. Вот он специально молчит. Иди я сходку. Я кстати, не знаю по поводу кресла Покажись показаться Блять Покажи себе. Покажи себе. Покажи себе. Дай нам знак Дай нам знак Дай нам знак. Покажи себе. Как твое имя? Как ты умер? <свист> Блять! Тих, тих, тих, тих, тих. Я просмотрел, как он умер. До свидания. <свист> <свист> <свист> Повтори, как ты умер. И. Л. Илин. Или не. Илинес. Илинес. Ну-ка, переводчики. Илайнс. Илайнс. Болезнь. А можно свет включить? здесь здесь отключается вот в этой комнате Но нет или что? Ч а вот хочу спросить еще ты злишься ты злой? Ты злой? Ты добрый? Ты ребенок? Че хочешь? Что ты хочешь? Нет, я ему ничего не помогу. <сёк> <сёк> Блять. Блять. Все, блядь. Он хотел меня уебать. Дверь закрыта была, не мог вылезти. Что за хуйня? Чему меня надо? Все, можно ехать домой.